Всем привет, вы на канале торговой платформы xhub.io, в сегодняшнем видео речь пойдет о криптовалютном кошельке TrustWallet, это один из удобнейших крипто кошельков, который принимает не только биткоин, но и другие криптовалюты. Скачать приложение можно как в App Store, так и в Google Pay. Кошелек был создан в 2017 году основателем компании Виктором Радченко. В 2018 году TrustWallet был выкуплен криптобиржей Binance. И теперь она отвечает за административную часть продукта. TrustWallet позиционируется как Ethereum кошелек, который поддерживает все токены ERK20 и ERK223, созданные на блокчейне Эфириума. Но мобильный криптокошелек поддерживает множество других криптовалют, в том числе Bitcoin, Bitcoin кэш, BNB, TRX и многие другие. Trust Wallet интегрируется с децентрализованной биржей Binance Dex с помощью функции Wallet Connect. На мой взгляд это очень удобное приложение, вы можете скачать его перейдя по ссылке в описании. Вот такой короткий обзор по криптокошельку Trust Wallet. Надеюсь видео было вам полезно, ставьте палец вверх и подпишитесь на канал. Дальше вас ждут новые интересные видео.